Всем привет, друзья! Вы на канале Планета Информации. Сегодня у нас белая, очень простая схема заработка. И также у меня для вас есть хорошая новость. Я в одном из видео уже говорил, что занимаюсь созданием контента в свой приват-телеграм-канал. Подписка туда и вход будет платный. Один раз оплачивайте и получаете пожизненный доступ в приват-канал. Там каждый день будет публиковаться контент с рабочей схемой заработка. Схемы туда будут выкладываться с платных форумов, с платных каналов. Также туда я буду перезаливать топовые курсы, ссылки на которые банятся в нашем основном телеграм-канале. Те, у кого будет оформлена подписка, также смогут писать мне на отдельно созданный аккаунт. И я быстро вам буду отвечать на любые ваши сообщения по поводу схем. В общем, любая помощь, которая связана с опубликованным мной контентом. Это будет своего рода техподдержка. Связано это с тем, что на основной аккаунт поступает очень много самых разных сообщений с просьбами перезалить ссылки. Также много очень нецелевых сообщений. и Я уже тут начал путаться и не всем быстро отвечаю. Кого-то вообще пропускаю. Если сообщения уже вообще не по теме, в общем, в следующем ролике я подробно расскажу про приват-канал, оглашу цену подписки, расскажу подробно, что там вообще будут за схемы. Ну а сейчас попрошу вас отписаться в комментариях к этому видео, кто хотел бы приобрести подписку в приват. Это очень важно, чтобы вы отписались, так как чем больше будет желающих, тем меньше будет цена. И также я в следующем ролике на ваших глазах выберу рандомно комментарий человека и ему первым будет открыт доступ в приват-канал бесплатно так что обязательно прокомментируйте этот видос все вырученные деньги я буду реинвестировать в свой основной телеграм и youtube канал буду вести отчетность во что и куда я вкладываю думаю вам будет интересно так как в этот канал я не вложил ни копейки все создавалось с полного нуля и так долой отступление, приступаем к обзору сегодняшней схемы заработка Подготовка к реализации данной схемы занимает не более двух дней. Продавать мы будем востребованный продукт, создавать мы его тоже будем сами. Для начала нам нужно будет создать продающий лендинг или же просто-напросто скопировать готовый. Если у вас есть дизайнерские навыки или уже какой-то опыт в создании лендосов, то я думаю вам не составит труда это сделать. Если же вы в этом деле не разбираетесь, то я рекомендую изучить вам вот этот вот курс, как скопировать лендинг. Его обзор я делал у себя. На канале сам курс лежит в телеграме так что переходите по ссылочке в описании изучайте этот курс и буквально за 20 минут вы сможете скачать любой лендинг адаптировать его под себя перепривязать форму заявок поставить его на хостинг привязать домен и уже им пользоваться теперь самое интересное создание продукта какой же продукт мы будем создавать сами а точнее Почти сами. Но для начала я попрошу тебя об одном одолжении. Поставь это видео на паузу, поставь к нему лайк и не забудь подписаться на канал, если еще этого не сделал. Заранее тебе спасибо. Итак, какой же продукт мы будем продавать? Вариаций бесчисленное количество. Можно начать с рационов питания, по-другому диет для похудения. Всегда востребованная тема, вечная боль девушек. Целевая аудитория для данного продукта девушки 20-45 лет. Также можно создавать программы для тренировок в домашних условиях и тому подобное. Чтобы создать такой продукт, нам потребуется текстовый редактор и Google. Погуглив минут 20-30, можно собрать достаточно материала для создания диеты. Вам остается ее только оформить. В зависимости от потребностей клиента, вбиваем в Google диета для похудения девушки 25 лет на 30 дней и составляем рацион в свою таблицу. Для того, чтобы тест был уникальным, рерайтим его, берем информацию с разных сайтов и вписываем в таблицу. В дополнение схемы могу сказать, что можно на лендинг установить в форме заявки на оплату такие поля как пол, возраст и исходя из этого уже ищем программу диеты. Можно сделать разные лендинги, отдельно на программу тренировок и отдельно на диету, можно все в одном. Установить какие-нибудь виджеты на сайт, где человек будет выбирать, какая именно ему нужна программа. Итак, давайте обобщим. Первое, что нам нужно, это таблица с рационом питания, рассчитанная на 30 дней, плюс пояснительная записка. Все это берется из гугла и просто редактируется текст, чтобы он был уникальным. Никаких знаний в этой области вам не потребуется. Далее идет создание или копирование лендинга, об этом я уже говорил. Потом нам нужно будет сделать форму оплаты. Вариантов форм очень много. Сейчас на примере вы видите форму от Яндекса. После создания копируйте готовый код формы и вставляйте в удобное место на лендинге. Когда все готово, идем в ВК или любую другую рекламную площадку. Например, в ВК. Находим паблик с хорошей посещаемостью и охватом публикаций. Обязательно с нашей целевой аудиторией. И заказываем рекламу. Можно также делать рекламу в РСА. В Инстаграме, например, накрутить на аккаунт 1010 подписчиков. Через дешевый сервис накрутка бай это можно сделать. Это обойдется вам не дороже 300 рублей. Ссылка на этот сервис будет в описании. Накрутить положительных комментов и запустить рекламу на свою целевую аудиторию. Топовые курсы по рекламе в той же инсте, в ВК вы найдете в нашем телеграм-канале. Все в ваших руках. Хочу добавить, что эта тема очень хорошо конвертит. Не просто так я ее сливаю, так как этот офер очень точно попадает в боль девушек. Почти все девушки хотят похудеть, особенно к лету. Так что тема рабочая. Полный мануал, где все подробно расписано, вы сможете скачать в телеграм-канале Планеты Информации. Ссылка на него будет, как всегда, в описании к этому ролику. Напоминаю, что я разыгрываю одно место в приват-канале. Напиши комментарий к этому видео и, возможно, ты станешь первым подписчиком приват-канала, где будут публиковаться только топовые рабочие курсы. Победителя на ваших глазах я выберу рандомным способом в следующем ролике. Желаю победить именно тебе. Поставь лайк, если тебе понравилось это видео и конечно же не забудь подписаться на канал. Увидимся в следующем ролике. Пока!